Всем привет! Сейчас я вам расскажу как загрузить видео в TikTok с браузера Google Chrome. Для этого нам потребуется установить вот такое расширение. Найти его очень просто. В интернет-магазине Chrome Убиваем при VPN. Дальше пишем вот такой баузер, после его э, расширения, после, после его установки мы переходим в режим расширения э, в баузере в пром. Активируем и получаем вот такой значок. Дальше мы выбираем любую страну, кроме России. Включаем VPN. И в нашем ТикТоке делаем загрузку видео. Все это происходит достаточно быстро. Все, пока загружается видео можно придумать какой-нибудь заголовок, там прописать теги и дождаться конечного результата. Как мы видим, достаточно быстро все прогрузилось. Выбираем нужную область. Дописываем необходимые теги. И нажимаем на кнопку «Опубликовать». Все, наше видео загружено. Пользуйтесь.